Но пока еще у вас есть идея, что «я живу», то есть, ну вот, смотрите, все эти субличности — это просто программы, они существуют ли на самом деле. Все, что а, ты можешь посредством тела прочувствовать, посредством органов чувств, — это осознать, что ты просто существуешь. Потом идет, естественно, запрограммированность, то есть «я есть кто-то». Но когда тебе а, уже надоедает, как бы в это играть, да, этому верить, это сновидеть, то тогда внимание разворачивается, и ты просто осознаешь, что ты, я есть, как факт присутствия. И это становится первостепенно. И вот ценность этого «я есть» присутствия, она должна стать перман, перманентной и первостепенной для вас. Все остальное — это волны в океане. Они, все остальное — сны. Приходят, уходят. Нет. Ты есть, ты есть как то, что не рожденное, не умирающее. И одним из факторов вашего окончательного пробуждения является то, что страх смерти уходит. Как то, что есть, может умереть? Это невозможно.